Всем привет от сайта Солнце Испании, с вами я Дмитрий и еще раз хотел сделать одно видео про Меркадону, дополнить предыдущее, может быть что-то уже исчезло с прилавков, что-то новое появилось, вот в этом видео попытаюсь что-то сказать большего, может быть, про то, что не сказано было до этого. Торос все знает, никому представлять не надо, это десятка, но самый оптимальный вариант, лучше чем пятерка и даже двадцатка. Вина в Меркадоне может быть и не такой большой выбор, как в том же самом кафу в Здесь вот мой, скажем так, фаворит, вот это вино, Армонику. Здесь два сорта Шираса Гарнача, такой сладковатый, сладковатый, вкус. Есть более терпкий вариант, вот такой. Естественно, здесь можно встретить очень много вин из Риохи. Вот это очень неплохое, его многие знают. И вот это неплохое. Здесь не нужно стремиться э, покупать за большие деньги. Это не, не говорит о том, что вино будет лучше. Я рекомендую, конечно, покупать... Очень дешевые вина, у которых там пластиковые пробки. Пробка должна быть из пробкового дерева. Вот. Но в ценовой категории от 2 до 5 евро можно встретить очень просто неплохие вина. Вот есть валенсийское вино Ширас и Бабаль. Два сорта винограда. Бабаль очень хорошо возревает в Валенсии. И французское шампанское море Шандон и кава местная и не только местная но и каталонская прошины это вот, кстати одна из моих любимых ну, здесь вот подписано где брют и вот это полусухое сладковатый привкус это вот тоже полусухое есть вот такое она стоило вообще раньше евро 55 сейчас до да, евро 95 подняли потому что евро 95 потому что она получила премию, точнее, вошла в двадцатку лучших шампанских Испаний, Лучших каф. И вот брюд. Есть и Анна Кодорниу, естественно. Ну, не знаю. Я бы ограничился фрешенетом, потому что мне кажется, даже она лучше, чем э, Кодорнио, хотя та и по цене выше. Пиво в Меркадоне выбор небольшой. В основном банки баночные. Ну, вот, э, я бы рекомендовал вот такой, довольно -таки такой насыщенный вкус. Вот, по цене 66 не путать. Вот такой двойной солод. Кто хочет пиво с текилой, вот такие вот еще есть. И в бутылках, и в баночках. Кстати, опять же, видим, девесибли и цена за одну и за пак то есть можно тоже это все делить еще здесь есть такие колбаски называются они пасхальные вот, но ну, на самом деле я не знаю сколько они пасхальные и здесь написано кстати пак девисибли это говорит о том что можно разорвать то есть он делится и можно взять или одну или две то есть похоже на наши охотничьи очень даже приличные вот это все знают, полосок, фуэт. Здесь очень мало специй, В остальных очень много паприки. И, соответственно, вкус кисло-сладкий для нас менее подходящий. Хотя многие, конечно, любят, почему нет. В молочном отделе можно найти арчату. Знаменитую Валентинскую арчату. Естественно, она будет с сахаром, к сожалению. Но другого варианта не дано. Вот есть такая... Есть такая, и есть вот такая. На мой взгляд, вот эта, который подешевле, самая лучшая, потому что она содержит меньше сахара. И даже гораздо будет меньше сахара содержать, чем та, которая продается в знаменитой арчатерии Святой Екатерины. Потому что там это не арчата. еще один пример. Девисибли. То, что можно делить и брать по одной штучке. Цена указана, естественно, и за пак, и за одну. Вот где написано девисибли. Все это можно... Вытаскивать и брать поштучно. В Меркадоне есть всякая рыба. И дорада и Мерлан, и что угодно. Сибас. Слева в верхнем углу морской черт, которого так любят валенсийцы. Форель. И в рыбном отделе, рядом, точнее, с рыбным отделом всегда есть вертикальные холодильники с охлажденной продукцией, не горизонтальные, прошу заметить. И в этих вертикальных холодильниках можно найти вот такие вот креветки, которые мне очень нравятся, которые я могу порекомендовать и вам. Они уже готовы, делать ничего не надо, они пользуются большим спросом, часто и хорошо разбирают. Вот, просто приносите, если вы остановились в гостинице в номер и спокойно едите. Есть отделы с хамоном, где вам и нарежут, а есть уже нарезанные и с консервантами. То есть если захотите отвезти домой, взять с собой, то очень удобно. Про хамоны я рассказываю. Особо не буду, просто скажу, что есть хамон серрану, есть хамон берегу, наверное, многие знают это. Кстати, вот этот очень неплохой, при очень низкой цене, в 13 евро килограмм. И здесь можно видеть вот такое название Палета. Палета – это передняя нога свиная, хамон, соответственно, задняя. Есть очень неплохой хамон турельский Команда де Кстати, если нужно закусить, то рекомендую вот такие огурцы. Кисло-сладкие. Есть еще в резаном виде. Это будет по кислее. У мясного отдела всегда можно найти специи. Если кому нужно, то угодно кстати и шафран который добавляется в паэлю и лавровый лист и так далее есть вот такая морская соль с травами тоже очень хорошая штука и вот даже есть э, такие вот шишечки кедровые орешки на да. меркадоне великое множество сыров э, есть и старый овечий на упаковках можно понять он сделан? Я бы рекомендовал вот такой аниехо. На них есть на упаковках указана цена. Закусок очень вкусный. Серьезно рекомендую с чистой совестью. Вот даже есть такой, который процесс ферментации проходил э, в шампанском. Для тех, кто не употребляет в пищу мясо, недавно появились вот такие гамбургеры. Они, естественно, мясо не содержат. Есть с кабачками, с тыквой, в общем, с чем угодно. Я думаю, для себя найдете что-то более подходящее. И также есть отделы. Вот, называется с Preparados. Это уже готовое блюдо. Здесь тоже можно найти уже все приготовленное. Только берете и едите. Если вы живете в отеле и не идете в ресторан, то вот можете здесь купить уже готовую еду. Здесь и салаты, кстати, американский, очень неплохой. Гаспачо. Есть такой продукт с Альмореху. это тот же самый гаспачо, но с добавлением хлеба. Тоже очень хорошая штука, входит в список продуктов, которые обязательно нужно попробовать, находясь в Испании. Вот, здесь и хумуса много. Айоли, это чеснок с подсолнечным вы, извините, с оливковым маслом И яйцом Также много всего уже готового ну вот вопрос с разогревом Это уже, конечно, каждый решит для себя Если что-то нужно разогревать Даже вот появились и ласани Куча разновидностей Канелла Знаменитая тортилья от себя могу сказать, что если будете покупать э, тортилью, то лучше всего купить ее э, с луком. Вот так вот будет написано с Боя». Она не такая сухая. Как я уже, по-моему, говорил, вот эти желтые этикетки указывают на то, что цена сброшена. Авокадо здесь очень дороже, чем везде. 4 евро килограмм. По Меркадоне очень неплохое оливковое масло. Но все знают, наверное, что Верхин Экстра идет только для салатов. Оно не выдержит высоких температур. Это вот все то же самое, только это в пластике, это в стекле. Они получили премию даже. А готовить можно вот на таком, на простом, на котором написано «Отреты оливы». Здесь всего содержит 4% верхен экстра, только для вкуса и для запаха. В Меркадоне, как и в любом супермаркете Испании, естественно, можно найти оливки. Консервированные в любом виде, и черные, каких только нет. И коктейли. Так, есть огурцы мне нравятся очень вот такие они кисло-сладкие чеснок маринованный похож даже чем-то на грибы соленый <laughs> лук и вот такие же кисло-сладкие огурцы только есть ламинированные вот такие вот резанные в отделе йогуртов можно найти масло сливочное Справа, которая с солью и слева без соли. Это я уже говорил в предыдущем выпуске. И здесь же сметана, с которой я в прошлый раз и начал. Сметана это не то, что похожий продукт, а это один в один 30% очень хорошая сметана. Продукт французский, поэтому испанцы его знают слабо. Вот. Еще пару слов хотел сказать вот об этой соли. Это крупная соль, очень крупная. Вот такая, вот такая. Но, ну, в принципе, вот это очень даже подойдет. Это для тех, кто захочет, кто остановился в апартаментах, захочет сам приготовить того же сибаса или дораду, Просто обваливайте это все в этой соли, кладете в духовку, причем не чистя рыбу. И потом она вместе с солью, э, чешуя отстает. Очень легко, 15 минут, и готово прекрасное блюдо. Если нужна вода с газом, здесь есть и фонтер, и итальянское пелегрино. Но лучше всего, конечно, это Вичи Каталан. Хоть продукты и каталонский, я его прорекламирую. Самая лучшая вода, которая только есть. В мясном отделе очень легко разобраться с продукцией. Вот здесь видно на этикетках, что это такое. Вот свинья, индейка, курица и так далее. И вот еще один такой момент, если вы видите вот такую вот этикеточку желтую, на которой написано похада депрессия», это означает, что цена сброшена. Особенно по субботам, второй половине дня, сбрасывают на мясо, на фрукты и на овощи. Вот про такие вот наклеечки я и говорил. Это цена сброшена. Смузи в фруктовом отделе, к сожалению, исчезли, но вот в отделе соков, можно найти вертикальный холодильничек такой, и вот тут новые продукты, те же самые смузи, переводить не имеет смысла, потому что на изображениях, на картинках видно все. И вот такой продукт называется комбуча, живые бактерии, то есть его можно использовать как пробиотик. Из обычных йогуртов рекомендую вот такой вот гречки обязательно обратите внимание на надпись асэндадо на самом верху это собственная марка меркадоны качество просто отлично если альтернатива есть также в меркадоне есть кефир но его я не рекомендую какой-то порошковый такой тем более не нужно брать В Меркадоне также есть собственная выпечка. Вот такие булочки можно купить. Вот. Здесь написано клавиша 15. Вот. На этих весах находите то, что вам нужно. Нужную клавишу нажимаете и взвешиваете. Здесь вот клавиша 20 мы видим. Вот эти булочки. Так что можно набрать сколько нужно и взвесить.